всем привет вы на канале smartwatch канал только о смарт часах сегодня хочу сказать вам в этом видео о том как узнать региональный код прошивки не регион часов а именно региональный код прошивки сейчас я покажу как его узнать а потом уже покажу для чего это надо берем значит мы с вами часики нам нужен с вами но набиратель. нажали теперь здесь вводим звездочка решетка один, два, три, четыре. Решетка. Все, у нас всплывает следующее меню. И вот эти вот цифры во второй строке. Во второй строке. О, X, -M. Говорят о регионе прошивки. Региональной прошивки. Это код прошивки. В данном случае это сервисная прошивочка. Значит, у меня стоит. Она содержит абсолютно все регионы для э, часов Galaxy. И я, в принципе, могу поменять на данных часах, любой регион воткнуть, изменить. И инструкция, это тоже будет, как менять регион. Я уже изменил. Сейчас, правда, маленько застопрился почему-то. Не могу второй раз изменить. Программка ошибки выдает. Но думаю, что скоро разберусь. Значит, мой регион, вот он. Пожалуйста, вот регион прошивки. И в нем, как вы видите, вот эти вот все регионы находятся. В принципе, все Которые нужны основные. Их тут куча. Следующей часики у нас с вами. Galaxy Watch 4. Смотрим. Что у них за региончик прошивки. Дальше идем. Хопс. Номеронабиратель. Звездочка. Решетка. 1, 2, 3, 4. Решетка. Здесь. Так как это версия у меня LTE. В третьей строке. О. OXX. пожалуйста, сразу после цифр э, смартфона, у вернее, часов, как они называют, часы R, 895F, версия LTE, и дальше xx А вот это вот, ну, неважно, вот оно, xx Вообще регион Сер у меня здесь, Россия, а здесь у меня регион Тайвань, так как я его поменял. Так вот, вот регион Который OXX, вот он, смотрите, вот содержит вот эти вот регионы. И дальше будет ссылочка вот на этот текстовый файл, где вы сможете найти описание своего региона, да, вот что это значит, допустим. Ну, в плане, давайте, у меня BTI, по-моему, на Galaxy Watch 5 региончик, сейчас мы посмотрим. Как узнать регион часов, кстати, сразу вам здесь говорю, тоже расскажу сейчас. Заходите в настройки Galaxy Watch, дальше идете вверх, сведения о ПО, и вот по этой строке, видите, у меня две строки, у вас будет одна, вот когда вы не будете открывать параметр разработчика, она одна будет, тыкаете несколько раз, появляется вторая и последняя, три буквы, означает регион, БРИ, в моем случае БРИ, ищем, что такое БРИ. Вот здесь у нас, значит, где вверху, по алфавиту, наверное, я надеюсь, у нас тут все точно по алфавиту. Вот, видите, Тайвань. Бри Тайвань. Вот так. Так что я думаю, что скоро вам пригодится. Если вы будете искать прошивочку, то вы будете искать уже исходя из... Ну вот, допустим, смотрите, КАО. Вот смотрите, сколько здесь всего может входить в данную прошивку. Много очень других регионов. Не во всех но есть. Ну, допустим, давайте мы найдем так для профилактики. Ага, где у нас что-нибудь есть? Вот, пожалуйста. Эти регионы сколько. Здесь много их поддерживается в данной прошивке, в данном э, региональном коде. Самой версии прошивки. Вот, пожалуйста. Тоже. Видите? Вот эти. Не во всех, но в некоторых есть это касаемо как сказать европейский там или азиатские и так далее и тому подобное короче вы здесь все увидите ну вам напоминаю что вы были на канале Galaxy Watch подписывайтесь на канал лайки естественно и ваш комментарий пока